Израиль за неделю. На народной волне. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430M, 99,1 ФМ на нашем веб-сайте radio .com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале, а также на нашей страничке в Facebook. Сегодня у нас не совсем обычная программа «Израиль за неделю». Сегодня мы будем говорить о предстоящем тридцать восьмом конгрессе всемирной сионистской организации и сегодня с нами член совета директоров всемирной сионистской организации бывший советник премьер министра бенемина нетаньягу капитан запаса армии обороны израиля алекс сельский здравствуйте здравствуйте алекс здравствуйте добрый день я надеюсь что, я надеюсь, что... бруклинский интернет ваш сегодня вы же находитесь давайте откроем сразу Сразу тайну. Вы находитесь сейчас, вы только прилетели в Нью-Йорк как раз по, по вопросам вот, предстоящего Конгресса и разговоры. В последнее мы, наверное, не раз еще вернемся к этому разговору, потому что по моему глубокому убеждению предстоящий Конгресс имеет колоссальное значение, и я пытаюсь донести до наших радиослушателей, насколько это важно, насколько важно их участие в, в, в работе этого Конгресса, каким образом они могут так сказать помочь а, сформировать делегацию и так далее поэтому мы будем об этом говорить еще не раз скажите во первых голосование уже регистрации голосования началось голосование регистрация начнутся завтра завтра 21 января с утра у русскоязычных евреев сша наконец-то появится историческая возможность повлиять на курс ведущих еврейских организаций мира, на курс ведущих организаций, которые занимаются э, самыми главными вопросами сегодня в еврейском мире. Это борьба с антисемитизмом, это еврейское образование. Э, и э, то, как эти организации будут себя вести, во что вкладывать деньги, на какие вопросы э, вкладывать бюджеты и чем заниматься. Будут ли они бороться за Израиль, за заселение иудей Самарии, за то, что Израиль должен быть сильным государством, который не должен бояться международного давления, или же деньги пойдут на те организации, левые, либеральные, которые сегодня поддерживают бойкот Израиля, которые сегодня критикуют Израиль, которые сегодня поддерживают тех, кто хочет навязать Израилю какие-то уступки. Это то, на что могут повлиять сегодня русскоязычные евреи и ваши радиослушатели просто проголосовав проголосовав за американский форум за израиль american forum for israel это сегодня единственная организация которая в америке представляет русскоязычных евреев представляет голос русскоязычных евреев борется за права борется за то чтобы русскоязычные евреи интегрировали в ведущих э, еврейских организациях как и в америке так и в мире борется за то чтобы эти еврейские ведущие организации мира, как я уже сказал, занимались вопросами, которые делают Израиль сильнее, занимались тем, чтобы объясняли, что Израиль защищается, а не нападает, чтобы Израиль боролся с террором, они а делали уступки, которые потом только делают так, что террористы только получают еще больше аппетита и дают еще больше. И поэтому мы, естественно, призываем наших, ваших радиослушателей проголосовать с завтрашнего дня за American Forum for Israel, для этого они должны будут зайти на сайт американского сионистского движения American Zionist Movement и выбрать American Forum for Israel, американский форум за Израиль из списка тех организаций, за которые можно будет проголосовать. Для того, чтобы проголосовать, им нужно будет стать Зарегистрироваться. Зарегистрироваться, да, за э, как бы стать членами American Zionist Movement, зарегистрироваться за символическую плату 7,5 долларов, и этим они получают фактически членство в американском сионистском движении на 5 лет до следующего Конгресса, а затем, получив код, анонимно они входят с кодом, который они получили по телефону или по имейлу, e как они выберут, вернуться на сайт и выбрать пункт 12, пункт 12, это American Forum for Israel, 12 это символическое очень число в иудаизме, это 17 колен израилевых, которые, как мы все знаем, поделилось, поделился еврейский народ на 12 колен, в каждой синагоге есть 12 колен. И именно вот число 12 нужно проголосовать за американский форум за Израиль, как я сказал, для того, чтобы подействовать на иметь свой голос, подействовать на то, чтобы Израиль стал сильнее и чтобы русскоязычная еврейская община Америки наконец-то появился в свой голос и свои бюджеты на свои нужды. Надо будет, мы, наверное, сделаем на нашем веб-сайте линк, потому что, ну, проще будет. Люди, которые нас слушают, уже знают адрес нашего веб-сайта, им проще будет зайти сразу на линк, кликнуть, чтобы перейти на сайт всемирного сионистского движения с тем, чтобы можно было за, зарегистрироваться. И проголосовать а технически а, оплата а, вопрос с оплатой 750 но ну, вот я регистрировался допустим я взял назвал карточку и ну номер карточки внес и payment прошел так сказать я зарегистрировался а другие какие-то формы оплаты принимаются нет я помню были дискуссии на этот счет да, до того, как сказать, как голосовать, я хочу сказать две очень важные э, вещи. Первое, э, ни в коем случае люди, которые регистрируются, они не платят... Э, Американскую форму они платят в, как я уже сказал, они регистрируются в American Zionist Movement, становятся членами American Zionist Movement и потом выбирают из тех, кто баллотируется American Forum for Israel, который, как я сказал, представляет русскоязычную еврейскую общину. Оплата может происходить э, любым способом, э, интернет-способом, э, который прикреплен к счету личному банковскому или карте, то есть это может быть debit card, credit card, e-check. PayPal, Apple Pay и другие возможные варианты, которые будут также там на сайте перечислены. Еще что очень важно сказать, мы боремся за то, чтобы мы подали в трибунал American Zionist Movement для того, чтобы потребовали, чтобы была скидка для пожилых пожилых евреев понимая что очень многие из наших русскоязычных евреев это именно те кто уже в пенсионном возрасте многие из них это те кто являются пережившими холокост многие из них это наши любимые ветераны которые воевали во второй мировой войне и кстати на этой неделе буквально мы празднуем 75 лет освобождения освенцима поэтому именно очень символично, что именно в эту неделю открывается голосование за э, во Всемирный сионистский конгресс. Мы боремся, продолжаем. К сожалению, в этом трибунале, в American Zionist Movement мы э, не смогли этого добиться. Мы, к сожалению, понимаем, что большинство в американском сионистском движении это левые либералы в основном представители реформистского движения, э, которые делают все для того, чтобы не пустить русскоязычных евреев, включая э, даже такие справедливые вещи, как скидка для пенсионеров, несмотря на то, что своим студентам, они предоставили скидку, и мы сейчас идем в высшую инстанцию, в высший сионистский суд в Израиле для того, чтобы добиться этого, и мы очень надеемся, что будет скидка для пенсионеров, для наших пенсионеров, для наших ветеранов, для наших... Э, иммигрантов, которые пережили Холокост на той земле. Э, и тогда плата будет всего 5 долларов для них. И мы очень надеемся, что у нас получится. К сожалению, э, это еще один признак того, насколько внутри сионистских организаций, еврейских организаций Америки доминируют сегодня. Левые либеральные евреи, левые либеральные организации, которые очень не хотят, чтобы русские, русскоязычные евреи Америки стали более сильными, чтобы они имели свой голос. Но мы боремся и каждый из вас, каждый из вас может повлиять на то, чтобы в будущем русскоязычные евреи Америки влияли больше, имели свой голос и имели свою силу. Еще вопрос. Ну, нас ведь слушают и смотрят не только люди, которые живут на территории США, но и в разных других странах. Но тут, наверное, есть определенные, так сказать, требования. Люди, которые проживают на территории США, могут зарегистрироваться вот, и проголосовать. Или люди, которые живут где угодно. Нет, в голосовании в Соединенных Штатах могут голосовать те, кто является резидентами Соединенных Штатов. Не обязательно быть э, гражданином, то есть совсем не нужно быть гражданином, нужно быть резидентом, то есть человек, который проживает в Соединенных Штатах, это могут быть и люди, у которых есть Green Card, и люди, которые находятся здесь по визе, люди, которые здесь находятся для учебы. Главное, чтобы они были резидентами, буквально, чтобы у них был американский адрес, для того, чтобы у них, чтобы у них был американский счет. Естественно, э, американская карточка или э, э, payment method, да, прикрепленный к э, счету. Не нужно быть американским гражданином. Теперь, не обязательно находиться в Америке для того, чтобы проголосовать по интернету. Но нужно иметь, опять же, адрес и карточку, и счет американский для того, чтобы проголосовать в Америке. Эм, также есть возможность проголосовать и бумажным способом, можно зайти на сайт American Zionist Movement, скачать бумажный бумажную анкету, а в которой можно да. просто заполнить все свои данные, вложить чек, и тогда не нужно иметь карточку и просто послать это по почте. Все это будет работать с завтрашнего утра, все эти возможности будут открыты с завтрашнего утра. Ну, мы постараемся, я во всяком случае приложу к этому руку, с тем, чтобы линк на этот сайт был доступен, и, так сказать, как можно больше людей увидели и смогли принять участие в этом голосовании, отдать свой голос за for American Forum for Israel, а, и, потому что это очень важно, потому что, к сожалению, я уже не раз рассказывал о том, какие резолюции продвигали реформисты, так называемые, представители американских реформистских синагог а, на 37-м конгрессе и, и так сказать, это были антиизраильские резолюции на самом деле это были антиизраильские антиеврейские резолюции что и, к сожалению сергей в этот раз все будет намного хуже дело в том что в этот раз в эти выборы внутри э, левых сил э, баллотируются люди еще более влиятельные еще более ультралевые я вам приведу пример э -э, директор джей стрит Uh -huh. Левой организации Которая призывает Я вам напомню, что j Стрит Были за переговоры с Ираном Те самые переговоры, которые могли привести к, к тому, что Иран Бы спокойно, абсолютно спокойно Мог бы достичь того, что У него будет ядерное оружие Никто бы ему не помешал это именно те, Street, это именно те кто давит на Израиль Отказаться от своих исторических земель Ради палестинцев И, э, э, и поддерживают такие организации, которые поддерживают BDS, то есть санкции на Израиль. Я вам более того скажу, директор э, то, что называется э, New Israel Fund, это самая левая организация, которую мы знаем, которая дает деньги на, самые левые, э, анархист, э, арански, э, на самых левых анархистов в Израиле. Я приведу пример, если все вы помните того солдата, который в Хевроне или Оразаре убил э, террориста, и вокруг него был суд то организация левая Бецелин, которая его сняла и которая начала все это э, дело, утверждая, что якобы он э, предатель тем, что он убил террориста, вот эта организация получает деньги от э, New Israel Fund. И их директор в этот раз баллотируется в списке от ИКВА. Это, это люди... Для которых реформисты правы. Это люди, которые реформистов возьмут еще левее. Их влияние будет настолько радикально. В следующий раз во Всемирном Сионистском Конгрессе, что если мы их не остановим, их никто не остановит, надо понять, что сегодня отношение к ним внутри Израиля очень отрицательное. И сегодня Всемирный Сионистский Конгресс — это единственная платформа, в которой они понимают, что они могут влиять. И они делают все для того, чтобы мобилизовать как можно больше сил и влиять внутри Всемирного Сионистского Конгресса. Поэтому этот раз эти выборы, этот Конгресс, он еще более значимый, и потенциал... Э, э, тех страшных для Израиля резолюций, которых вы помните, которые пытались провести да. в прошлый раз, что они будут в следующий раз, их потенциал еще больше, что они будут еще более левы, еще более антиизраильски. А скажите а, тогда, ведь определенное число делегатов намечается, да, есть какая-то цифра делегатов? Или все-таки те, как это все происходит технически? Да, всего со всего мира. На Всемирный сионистский конгресс приезжает 500 с лишним делегатов, это каждый раз меняется, в этот раз будет, как видно, рекордное число, или 525, или 540, это зависит еще от того, сколько будет делегатов дополнительных стран. Так вот, третий из них приезжает из Израиля, включая депутаты, очень крупные социальные деятели, журналисты израильские, тоже становятся делегатами от всех израильских партий сионистских. Также есть часть, которая приезжает из Америки, и часть приезжает э, со всего остального э, мира. Так вот это делится примерно три, треть, третий, треть, треть. То есть примерно треть из Израиля, примерно треть из Америки, примерно треть из остального мира. В Америке идут выборы. Из Америки в этот раз появится 152 делегата. То есть это закрытое число. От каждого из нас, от каждого из вас зависит, кто попадет в эти 152? Попадут ли туда русскоязычные евреи, или попадут ли туда либералы, как э, э, директор э, Джейслит или директор э, нового э, э, э, э, израильского фонда? И э, естественно, что чем меньше проголосуют за них, э, тем, э, извиняюсь, тем больше мы проголосуем за, э, э, за себя, за American Forum for Israel, мы сможем сделать так, чтобы как можно меньше приехало делегатов, которые будут от левых либералов, и тогда, естественно, те резолюции, за которые будут голосовать делегаты, те решения, которые они будут э, решать, те бюджеты, на которые будут направлены, э, те, э, э, те цели, на которые будут направлены бюджеты, будут те, которые будут выбирать русскоязычные евреи. Э, и э, поэтому еще раз Голос очень-очень важен для того, чтобы создать максимальную силу, сильную силу против влияния левых организаций, которые приедут из Америки. Естественно, что из Америки будет самая влиятельная делегация, как я уже сказал, 152. Естественно, из Израиля. Ну, в Израиле есть достаточно много более правых сил. То есть основной поток левых сил на Конгресс идет из Америки. Именно из Америки И поэтому здесь важность, особая важность русскоязычных евреев Которые должны делать все для того, чтобы А. Ослабить левых либералов Б. Укрепить себя, свою общину И взять бюджеты на нужды своей общины Алекс, давайте мы сделаем небольшой перерыв Прослушаем рекламное объявление Уважаемые дамы и господа, после того, как мы вернемся Если у вас будут вопросы, вы можете позвонить к нам в студию 847-400-5200-5200 но уже после рекламы. Израиль за неделю. На народной волне. Напомню, сегодня с нами в эфире член Совета директоров Всемирной сионистской Организации, бывший советник премьер-министра Израиля Бениамин Нетаньяху капитан запаса армии обороны Израиля Алекс Сельский. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 и говорим мы о предстоящем 38-м конгрессе Всемирной Сионистской Организации и о роли нас, э, тех, кто может повлиять на делегацию, которая поедет в Израиль на этот конгресс и об опасности, которая грозит в случае, если мы не проявим активность и преобладать будут, превалировать будут леворадикальные элементы, такие как Джей Стрит и прочие, Шалом Ахшаф, я не знаю, там много таких организаций Джей Стрит, наверное вы, вы в курсе это организация, которая была создана в противовес IPEC финансируемая Джорджем Соросом большим любителем Израиля и евреев и вот поэтому э, очень важно, чтобы каждый из вас. И, и в первую очередь мы обращаемся, конечно, к тем, кто живет э, и нахо или э, на территории США, потому что делегацию из США будет представлять American Форум for Israel и голосовать за эту делегацию могут жители США или люди, которые имеют американский счет, американский адрес или платежная система привязана к американскому счету. Алекс, давайте попробуем принять звонок от радиослушателей. Добрый день, пожалуйста. Да, здравствуйте. здравствуйте. У вас сейчас идет э, передача о Конгрессе да. в Сианинском, да. правильно? Да. Э, я хочу попросить Сергея чтобы для людей, которые... Ну, есть люди, которым лень или они не понимают Вот несколько как бы шагов совершить таких, о которых вы рассказали Чтобы сделать, зарегистрироваться там Я прошу Сергея сделать вот на континенте или где-нибудь какую-нибудь такую сноску чтобы прямо попасть хотя бы на, на этот форум и только вот оплатить и зарегистрироваться человеку. Хра... ну да я об этом и говорил мы обязательно сделаем на ага, веб-сайтах и на спасибо вам да добрый день пожалуйста вы в эфире Алло, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Сейчас, вот, дело в том что э -э Семейское движение было создано отцами и основоположниками Израиля, как Кельцель и Животинский и так далее. И вот название вот этого конгресса «Семейский» меня как-то возмущает, потому что содержимое этой, этой конференции антиизраильское по сути. И вот вы предлагаете русскоговорящих граждан Соединенных Штатов проголосовать за вас, можете ли вы скажем так быть ложкой девки в этой огромной почки ненавистика жалю от таких представителей как Среди и другие которого перечислили спасибо спасибо большое очень хороший вопрос я когда я рассказывал первый раз я встречался с делегатами 37 конгресса они мне рассказывали как они работали на секции как им удалось русскоязычным причем это были скорее представители демократической даже партии и с одним из них Ари Каган, который живет в Нью-Йорке, мы с ним всегда спорим по вопросам внутренней политики, но что касается Израиля, отношений к Израилю, в отличие от так сказать, совсем левых, вот им удалось отбить две такие антиизраильские резолюции, поэтому это очень важно, чтобы, причем здесь независимо от партийной принадлежности, я надеюсь, что и так сказать, наши политические оппоненты, придерживающиеся левых взглядов, голосующих за демократов, все-таки осознают важность этого и поймут, что наше отношение к Израилю должно быть однозначным. Несмотря на то, что партия демократическая сейчас просто явно проявляет антисемитские такие тенденции, это становится как бы такой традицией но отношение к израилю должно быть однозначным невзирая на партийную принадлежность Голосуете вы за демократов за республиканцев но вот к израилю мы израиль мы должны поддержать и это очень важно чтобы а, ну представляли люди которые действительно болеют за израиль которые не голосуют за антиизраильские резолюции Алекс, я, если что-то хотите добавить по поводу, того, по поводу вопроса, который задал, вернее, по поводу реплики, которую сделал наш радиослушатель. Ну, прежде всего, я очень рад услышать, что ваши радиослушатели понимают важность э и Всемирного всенинского конгресса, и ситуации сегодня в нем, и важность того, насколько русскоязычные евреи должны проголосовать, и что они могут сделать своим голосованием, и какой огромный эффект они могут произвести на работу и на будущее всемирно-сионистского конгресса и всех организаций которые работают под ним а я напоминаю что это и Всемирная сионистская организация и еврейское агентство сахнут которое занимается еврейским сионистским образованием по всему миру и помощью репатриантам по всему миру это еврейский национальный земельный фонд которому принадлежит большая часть земель внутри израиля и соответственно Конгресс влияет на то, что с этими землями делается, отдаются ли они под нужды заселения Иудеи, Самарии, новых городов, новых поселений, или же они отдаются на какие-то более левые, на них есть левое влияние. Например, если государство, сегодня есть очень абсурдная ситуация в государстве Израиль, что если правительство продает землю, то по закону оно должно продавать равно. То есть они могут продать и евреям тоже. А еврейский национальный земельный фонд не обязан продавать э, по принципу равенства, а он единственный сегодня, кто юридически может продать только евреям. И поэтому, естественно, чем сильнее будет наше влияние там, тем больше мы сможем повлиять, чтобы это оставалось так, и чтобы государство и правительство не смогло э эти земли забирать себе в свое э, пользование. По поводу того, что сегодня, во-первых, Всемирный Сионистский Конгресс – это имя, которое дал ему Теодор Зеев Герцель сам. Но, к сожалению, я согласен, сегодня очень плачевная ситуация, когда очень большая часть Конгресса, не вся, израильская часть, она более правая, потому что израильская сегодня… Израильская, сегодня израильтяне все более и более становятся правыми. Мы видим это по израильской политике. Мы видим, что левые партии слабеют. Но именно в отместку к этому мы видим движение внутри американского еврейства все больше и больше влево. И это происходит и на фоне политического столкновения, и на фоне... Эм, Религиозного столкновения, потому что все-таки в Америке большинство евреев это более либеральные реформистские, а в Израиле это более ортодоксальные. И поэтому реформисты ищут, где они могут влиять, где они могут получать бюджеты, где они могут продвигать свои принципы. Естественно, что для них Всемирный Сионистский конгресс это самое лучшее. Возможность продвигать свои интересы, потому что это единственное, где они тоже могут голосовать и числом своим, просто числом, задавить и получить влияние. И поэтому здесь важно, чтобы и мы числом своим, а русскоязычных евреев в Америке много, их очень много, их сотни тысяч, но, к сожалению, мы не достигаем своего потенциала влияния, мы не достигаем того, что, э, э, что мы можем достичь, а мы можем как минимум получить 20, 30, 40, 50 делегатов Внутри американской делегации, если это будет такое число, то можно очень много сделать. То, что сказал последний радиослушатель, что это будет ложка меда в бочке дегта, это неверно. Можно на самом деле с, с таким числом мандатов, с таким числом делегатов достичь очень многого. Иногда, вы знаете, 2-3 делегата, 5-10 могут повлиять на то, чтобы определенная резолюция не пройдет, как то, что вы сами видели. Э, какие-то какие резолюции, которые на самом деле на самом деле делегаты русскоязычной и еврейской общины Америки останавливали своими голосами. Поэтому, естественно, чем больше нас будет, тем больше влияния мы сможем достичь, чем больше бюджетов мы сможем на свои нужды принести. Я еще раз напоминаю, что в прошлый раз... В 2015 году, благодаря голосованию русскоязычных евреев, и благодаря тому, что было 10 делегатов из Америки, 2 делегата русскоязычных из Канады, впервые, кстати, впервые был делегат из Австралии, из русскоязычной еврейской общины, благодаря этому был во всемирно-сионистской организации основан отдел, который впервые стал вкладывать бюджеты в нужды русскоязычной еврейской общины впервые стали открывать классы еврита для русскоязычных евреев по всей стране в Нью-Йорке, в Чикаго, в Сан-Франциско и в Майами, стали делать мероприятия в общине произраильские праздники, стали делать уроки для русскоязычных евреев по еврейской традиции в синагогах и так далее, и так далее, и так далее, но этого до сих пор мало, этого мало, это впервые стало но этого мало. Мы хотим, чтобы это было в разы, в разы больше. Чтобы община была сильнее и влияла намного больше. И вот действительно, на, прошлом, на, предсто... на предыдущем конгрессе было всего 10 делегатов представляющих русскоязычных евреев Америки и таким удалось отбить две как я такие очень антиизраильские на самом деле резолюции, а ведь это не просто так, резолюция проголосовали, приняли я так понимаю, что если резолюция принята, то соответственно бюджет будет направлен в это те конкретные организации бюджеты, конечно, это, конкретные поли, это конкретная политика это конкретные решения я приведу еще раз пример, который я привожу постоянно, и я по-моему приводил это в вашем эфире, но просто это настолько наглядно и это то что на самом деле наши делегаты из русскоязычной еврейской общины америки смогли достичь левая фракция в которую входили реформисты и представителям израильской партии мэра ультралевой предложили чтобы всемирная сионистская организация вкладывала еврейские деньги для интеграции нелегальных иммигрантов из африки внутри израильского общества в то время как нам не хватает средств на то, чтобы вкладывать в образование наших детей, Наших детей, следующих поколения в Америке русскоязычных евреев нам нужно столько средств. Еврейское образование дорогое, или его просто не хватает. И наши голоса, наших делегатов остановили это, я считаю, абсолютно неразумно, я даже не понимаю, как можно подумать, что нелегальные иммигранты могут быть важнее, чем наши дети». И э, я очень рад, что на самом деле вот такое подобное решение остановили, а это конкретные бюджеты, это конкретные бюджеты и конкретные деньги, а денег всегда, деньги всегда ограничены, бюджет всегда ограничен, если что-то пойдет на... Э, нелегальных иммигрантов, то это не пойдет на нужды еврейского образования или произраильской деятельности или на нашу общину. А если что-то пойдет на нашу общину, это не пойдет на те нужды. Поэтому борьба здесь, она очень конкретная, И она очень реальная за конкретные действия, конкретные программы, конкретные бюджеты. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Uh, у меня такой вопрос, я, может, не сначала слушал. Uh, кто может голосовать? Первый вопрос. Алекс, пожалуйста, ответьте. Да, ну, как я сказал до этого, да, вы, если кто-то э, подключился чуть позже, голосовать могут резиденты Соединенных Штатов, не нужно быть. Еще раз говорю, не нужно быть гражданином Соединенных Штатов Америки, нужно иметь, э, проживать в Америке, это может быть грин-карта uh -huh. или любая виза, и иметь американский счет и американский адрес для того, чтобы проголосовать американской карточкой или э, средством оплаты, которое прикреплено к американскому счету. Вот и все. По это может понятное, человек быть даже, который голосует из-за границы по компьютеру, но он должен иметь американский адрес и американскую <свист> форму оплаты. Да, мой второй вопрос. Для этого не нужно никаких доказательств, что ты еврей, правильно? О, очень хороший вопрос, спасибо, что вы его задали. Все, что от вас требуется, это внутри формы. Просто обозначить, <свистит> что вы еврей. Теперь я хочу на этом остановиться. Можно мне еще один вопросик сразу да, конечно. вам сказать? Что для этого вам нужно обратиться к евангелическим христианам, которые больше сионисты, чем вот эти Джей Стрит, которые Очень именно да. поддерживают сионистские идеи, чтобы евреи переселились в Израиль, и они за вас проголосуют, и вы будете в большинстве. Спасибо. Хорошая Это мысль. очень уместная ремарка э, по поводу это? того, да. что, к сожалению, большому стыдно, но это но так. Тем, сегодня евангелисты должны обращаться. Спасибо за ваш звонок Спасибо. Хорошая воде. Да, евангелисты сегодня, вы абсолютно были правы в том, что сегодня стыдно, но это так. Евангелисты-христиане сегодня в, Изра... в Америке они больше сионисты, чем наши братья э, левые либералы и реформисты. Но. Дело в том, что мы не можем лгать и мы не можем призывать не евреев голосовать. Голосуют евреи. Еврей может быть по очень широкому самоопределению. Это может быть еврей, естественно, по еврейскому закону то есть сын матери еврейки, но это может быть даже члены еврейских семей. Это могут быть люди, которые считают себя евреями, потому что они себя таковыми видят, потому что они часть еврейской семьи. Естественно, что это сыновья, у которых э, э, отцы евреи, а все мы знаем, что в совет. В Советском Союзе именно те, кто были дети евреев по отцу, это как раз-таки были больше евреями, потому что они носили еврейские фамилии и видели себя евреями, считали себя евреями. Но также это могут быть и третье поколение, потому что по закону о возвращении в Израиль третье поколение, то есть те, у кого есть только папа, папа еврей, тоже имеют право на репатриацию в Израиль, поэтому он тоже в рамках этого голосования считает себя евреем. И даже если кто-то является четвертым поколением или просто член семьи, а естественно, если это жены или мужья евреев, то вне всякого сомнения они имеют полное право обозначить себя как еврея и голосовать. Я вам более того скажу, если кто-то э, э, проходит Геюр и еще не закончил, но уже видит себя как еврей, видит себя частью еврейского народа, и у него болит душа за Израиль, мы просим его проголосовать тоже. Алекс, давайте мы сделаем еще один коротенький перерыв, буквально на несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с Алексом Сельским. Напомню, Алекс Сельский, член совета директоров Всемирной Сионистской организации, бывший советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху, капитан запаса армии обороны Израиля. Кстати сказать. И говорим но ну, давайте нет мы о политике сегодня говорить не будем потому что э, конгресс всемирной сионистской организации проходит раз в пять лет и поэтому все наше внимание сосредоточено именно на этом говорим о важности чтобы как можно больше людей э, приняло участие в голосовании за делегацию которая представляет русскоязычных евреев почему потому что ну большинство русскоязычных евреев, независимо от того, за какую партию они голосуют в Америке, все-таки, мне кажется, подавляющее большинство относится с пиететом к Израилю, переживает за то, что происходит в Израиле, переживает за, за, за те теракты, которые происходят, и, и так далее. Но, к сожалению, в числе делегатов Всемирной Сионистской Организации, на Конгресс Всемирной Сионистской Организации, есть представители, скажем, леворадикальных еврейских организаций и по политика которых направлена вовсе не в интересах израиля мы знаем они э, предлагают там пойти на какие-то очередные уступки отдать земли отдать то отдать это а к чему все это приходит при приводит мы тоже знаем вот э, вышли из газа и что мир наступил ну то есть вот эта теория земли в обмен на мир наступил мир нет мир не наступил Поэтому, еще раз говорю, возвращаясь к тому примеру, который я приводил, на 37-м конгрессе делегатам, представляющим русскоязычных евреев из Америки, удалось отбить ряд резолюций, направленных против интересов израильтян и Израиля. Хотя на предыдущем конгрессе было всего 10 делегатов, представляющих русскоязычных евреев. На сегодняшний день у нас есть возможность так сказать, эту делегацию расширить, тогда открываются более широкие возможности. И давайте еще раз напомним, каким образом проходит голосование, ну, то есть техническую сторону, потому что, ну, может быть, кто-то подключился чуть позже не слушал в самом начале, как это все происходит. Еще раз, веб-сайт и так далее. Я поясню, да, Сергей? Да. Ну, значит, естественно, что каждый может зайти напрямую на сайт American Zionist Movement или через сайт azm.org, или через сайт zionistelections.org, или через сайт самого американского форума, american-forum.org. И я очень советую зайти на сайт именно американского форума и почитать очень коротко, Сайт очень коротко, но очень э, ясный, понятный и на английском, и на русском, дает понять, за что организация борется, э, кого она представляет и каких успехов в прошлый раз она уже добилась. И оттуда есть кнопка, с которой можно перейти уже на сайт голосования э, Американского сионистского движения. И там э, будет возможность сначала, как я сказал, зарегистрироваться, э, стать э, зарегистрированным членом э, Американского сионистского движения за символическую Плату с 7,5 долларов, это одноразовое, одноразовый членский взнос на следующие 5 лет, затем получить пин-код, э, секретный код себе или на телефон, или на e-mail, в зависимости от того, как выберет э, человек, который зарегистрировался, и потом вернуться с этим кодом уже на сайт голосования туда же, э, на AZM в, ту же, в тот же момент, и там выбрать из списка. Будет список организаций, которые баллотируются, которые, как мы еще раз я говорю, это в основном э, организации, которые представляют левых э, либералов в Америке, это реформистское движение, это АТИКВ, который, как я сказал, в которой входит сегодня э, генеральный директор Джей Стрит, и двенадцатая организация еще раз двенадцатая организация, как двенадцать колен Израиля. Это American Forum for Israel, который представляет русскоязычных евреев. Выбрать его из списка и проголосовать. Если что-то будет непонятно, пожалуйста, звоните, я всегда э, расскажу, подскажу, и мы попробуем поставить линки на наш веб-сайт, во-первых, во-вторых, ну, на американский форум «Фо Израил». Да, даже непосред... можно войти, будут завтрашнего дня ссылки на э, Facebook страницы американского форума который можно найти тоже в Facebook очень легко, American Forum for Israel, набрать в Facebook и найти страницу эту. Я вообще советую людям и подписаться на эту страницу в Facebook, и там часто можно найти очень интересные посты об Израиле, которые, опять же, призывают к борьбе за сильный Израиль. И с страницы Facebook тоже можно будет войти в ссылку завтрашнего дня, по которой можно было зарегистрироваться и проголосовать. Вот я сейчас уже открыл у себя Facebook страницу American Forum for Israel. И, в принципе, да, American Forum for Israel, если завтрашнего дня там будет э, кнопка стоять, ссылка на, на непосредственно на, на веб-сайт Всемирной сионистской Организации, по которой можно выйти на веб-сайт их зарегистрироваться на сайт американского <как> на сайт American Zionist Movement в Америке выборы проводят American Zionist Movement ага. это представитель всемирной сионистской организации в Америке Америка хорошо в общем мы техническую сторону отработаем еще то есть, я возьму линк и на American Forum for Israel, и на American Zionist Movement, и нашим радиослушателям можно будет тогда проще найти, сориентироваться. Еще раз, это символическая плата, всего 7,5 долларов. И... Мы, опять же, я повторю, Сережа, мы боремся за то, чтобы пенсионерам была скидка до 25 лет, если есть такие радиослушатели, тоже есть скидка. К сожалению, это левые пробили скидку для студентов, потому что у них, конечно, молодежи больше. Мы пытаемся пробить скидку для пожилых, но, как мы уже сказали, мы меньшинство в, в этой системе, поэтому мы пока не можем добиваться всего, чего мы хотим. У и... нас будет намного больше, я уверен, мы сможем добиваться больше. Я обращаюсь ко всем. Ну, не все могут нас слушать сейчас. А у вас же есть друзья, знакомые. В конечном счете у вас есть дети, которые могут, которые тоже, может быть, не слушали, не слышали в разговорах по передайте поделитесь информацией. еще раз говорю это не для нас это это для израиля и это нужно сделать это и для вас тоже Сережа. для, для нас в смысле для еврейской русскоязычной общины америки тоже чтобы влиять больше и получать бюджеты на свои нужды это для ваших детей их еврейского сионистского образования тоже хотя и сильный израиль это тоже для вас абсолютно согласен поправка такая существенная алекс спасибо огромное я думаю что мы не последний раз мы будем об этом говорить сколько будет продолжаться голосование голосование очень важно сказать да будет продолжаться 7 недель 7 недель ага. до 11 марта но я не хочу чтобы люди думали что у них есть время поэтому голосуйте как можно скорее не надо ждать но да есть время если у кого-то есть еще друзья родственники товарищи коллеги которые являются евреи или члены еврейских семей пожалуйста, передавайте им ссылки передавайте им важность этого голосования, пусть они тоже голосуют до 11 марта можно проголосовать Алекс, огромное спасибо всего доброго и до встречи в следующий раз всего доброго, успеха нам